Значит, спасибо большое за реакцию. Традиционная конференция, понедельник, много новостей. Я хотел бы с вами начать, как всегда, традиционно с новостей по джему, будьте добры. Релизы с 14.02 по 6.03 по андроиду, оптимизация функционала, покрытие вновь написанного функционала автотестами, рефакторинг кода, отвечающий за отображение части экрана, информация о чате, удаление нескольких участков кода и стабилизационные релизы, те, которые сейчас занимаются, ускорение скорости навигации, унификация данных отображаемых пользователей, ну и корректная обработка ошибок, возникающих в результате работы приложения. Будьте добры, следующий слайд поставьте. Увеличение iOS в ближайшие планы. Увеличение скорости отображения сообщений. В чате оптимизация работы приложения, оптимизация кода приложения, проведение работ по снижению расхода батареи при активном использовании приложения, реализация функционала по очистке неиспользованных участков памяти, исправление ошибок хранения данных внутри приложения, исправление функционала поделиться. Ну и наконец по вебу это изменение кода позволяющая ускорить разработку, реализация функционала отслеживания ошибок у пользователя в автоматическом режиме, исправление звонков P2P и видеозвонков на веб-клиенте, то, что мы очень сильно ждем, потому что можно будет проводить конференции. Ну и улучшение структуры использования модальных окон, реализация функционала переотправки неотправленных сообщений в верном порядке. Так, и. Начну с того, что ну, мои выступления на конференциях, они носят иногда практический характер, а иногда носят такой теоретический характер, связанный с тем, что мы считаем очень важным доносить до вас, как инвесторов проекта стратегию и направление, рассказывать тех направлений, по которым мы двигаемся. И на сегодняшний момент вы знаете, что мы начинали разрабатывать мессенджер, потом экосистему э, рядом с мессенджером но и э, на сегодняшний момент мы пришли к тому что мы разрабатываем мессенджер с market как э, системой э, вновь зарождающейся новой экономики я поясню с чем это связано вы наверное все помните как были э, магазины э, на земле там доски объявлений были Люди ходили читать, потом появились доски объявлений в интернет, объявления о продажах сначала в газет, журналах, потом офлайн, совершенно верно, да, Валентин офлайн, Потом объявления о продаже в газетах, журналах, потом с приходом интернета у нас появились электронные доски объявлений, веб-сайты, сайты знакомств. Ну и э, дальше у нас двигалась новая экономика следующим путем, то есть начались, появились со... вершина всего того, о чем я вам а, рассказывал, то есть появились маркетплейсы на базе мессенджера, вернее, это то, что сейчас будет появляться, да, вначале появился WeChat, потом вот мы выходим с этим проектом. И самое главное, что бы мне хотелось до вас донести, а, в 90% случаях когда люди используют эти инструменты это обычные простые люди то есть люди формируют вокруг себя совершенно новую экономику и эта экономика завязана на следующие вещи то есть нет таких скажем так железобетонных оснований считать что ваша жизнь устроена раз и навсегда нельзя сказать что будет супер пенсия неважно даже в какой стране сейчас об этом мы Говорим, неважно, что то, что вы заработали каким-то своим сложным трудом или тот бизнес, который вы построили, он в быстро меняющемся мире его никогда нельзя считать на сто процентов одинаково развивающимся и всегда постоянно развивающимся. Люди, которые приходили в интернет и появлялся малый средний бизнес который пользовался этими инструментами потому что интернет дает колоссальную свободу возможностей человеку колоссальную свободу выражения финансовых транзакций финансовых результатов вот все что раньше было очень сковано то сейчас за счет интернета за счет этих площадок появляется абсолютно уникальная возможность реализации человека вокруг себя, построение той экономики, которую он хочет. Я понимаю, что не всем хочется заниматься бизнесом, что есть люди, которые говорят, нет, я вот буду там на окладе сидеть и в этом мое счастье. Есть и такие люди. Но ситуация, которая складывается в мире, в любой стране, то есть неважно сейчас это происходит по всему миру, приводит к тому, что возникает большое количество возможностей с использованием этих платформ, с использованием платформ, позволяющих выставлять свои товары и услуги. При этом издержки растут очень незначительные. Мы играем на площадку новой экономики. И все площадки, которые развивают эту новую, новейшую экономику, дающую возможность обыкновенному человеку зарабатывать деньги они я уже еще раз повторю что 90 это обыкновенные люди они получают монетизацию за счет нескольких вещей то есть первое это 50 выручки возникают 50 выручки возникают за счет того что появляются рекламные услуги то есть Человек может заплатить за раскрутку, человек может заплатить за продвижение. Следующим этапом появляется опция создания собственных магазинов. И здесь появляется возможность брать за магазин, то есть стоимость годового размещения. Появляется так называемая контекстная реклама. И почему эти площадки начали развиваться и начинают развиваться достаточно быстро? Да? если посмотреть на примере того же там ави Ювы, но у них есть в отличие от нас, то есть у них нет в отличие от нас мессенджера, и это является нашим ну, большим великим конкурентным преимуществом, потому что в условиях той экономики, в которой мы сейчас с вами живем, является самым отличным так называемым кэш генератором. Потому что рынок личных продаж, так называемый, то есть рынок личных продаж, потому что участвуют в большинстве своем люди на начальном этапе, он очень устойчив в кризис. Появляются так называемые повторные, повторные продажи, как люди начинают продавать не только то, что у них сейчас есть или то, что у них там накопилось, у них появляется рынок вторичных услуг, рынок вторичных продаж, уже поддержанных вещей. И кажется, что это небольшие цифры, но на самом деле, когда эти появляется большое количество людей, то цифры выглядят очень и очень внушительными. И движение вперед в этом направлении, оно будет всегда, потому что эта экономика востребована, эта экономика дает возможность обыкновенным людям зарабатывать. Эта экономика дает возможность выхода предпринимательских.. Ну, предпринимательских, скажем так, возможностей обыкновенного человека. И будьте добры, мне следующий слайд поставьте, пожалуйста. И э, Возможности этой новой экономики, они по существу э, ограничены только возможностью и фантазиями обыкновенных людей. Зачем я это все э, рассказываю? Потому что рынок онлайн-торговли, онлайн-услуг, вот то, что вы сейчас видите, на сегодняшний момент, допустим, в среднем по рынку онлайн-услуги в интернет представлены там, 30%, продажа недвижимости 40%, автомобилей, обыкновенных товаров там порядка 20-30%. И рынок онлайн-торговли вырастет как минимум по общему объему в 5 раз. Представьте те суммы, которые вращаются на данном рынке. И самое главное, что наше конкурентное преимущество, почему это выгодно – нам с вами, как людям, которые инвестируют в Messenger в маркетспейс, наше конкурентное преимущество состоит в том, что мы предлагаем на рынок, в ближайшее время вы это увидите, не просто в Space, но предлагаем возможность работы с ботами, финансовую платформу, мессенджер, систему учета, много-много чего того, что называется платформой для бизнеса, комплексного решения. И обыкновенному человеку нужно просто прийти и захотеть зарабатывать деньги. И я уверен, что таких людей а, окажется большое-большое количество. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, что меня дослушали. Извините за мой прерывистый интернет. Всем удачи и до новых встреч. Я передаю слово Александру Даниславовичу Кучиновскому. Слышно, без перерывов. Поставьте, пожалуйста, свои значки. Да, спасибо. Спасибо. Вижу. Здорово. Итак, тогда продолжаем. Прошу поставить наши сначала традиционные слайды. Коллеги, это первый у нас слайд, это количество установок, которые у нас на сегодняшний момент, точнее, на пятницу 1 марта было зарегистрировано 7 миллионов 410 тысяч. Видите, что мы полномерно двигаемся к нашим, согласно нашему графику. И следующий слайд, тоже традиционный, тоже интересный. Вот они все, в общем-то, становятся все интереснее и интереснее. Наши вот отчеты по, по географии и по доходам наших партнеров за одну прошлую неделю. Вот. Начинаем с 1300 евро. Это город, это, это чтобы не, не, не было там сотни, так сказать, строительств в этом отчете начинаем вот с дохода в этот раз 1300 евро, а это как раз сразу целых три города: это и Шимбай, Россия, это Ростов на Дону тоже Россия и Мидан, Индонезия. Обратите внимание, по-моему, этот город еще не называли в Индонезии. Далее 1400 почти евро Ставрополь и столько же Калининград. 1743 Россия. Дальше начинается эпоха Японии. 1800 евро. Это первый, первый мы называем доход. Партнеры из Токио 1800 евро. 1810 Екатеринбург. 1860 Хабаровск. 2200 Уфа. 2400. Снова перебираемся в Индонезию, столицу Джакарта. Очень приятно, что Индонезия у нас практически каждую неделю появляется. В лидерах очень, с не такими большими доходами страна, но с очень большой нацеленностью на успех. Дальше снова Токио, второй раз 2800 евро, столько же Екатеринбург, снова второй раз Екатеринбург у нас. Дальше 3800 Каунас, Литва, очень приятно с такими доходами поприветствовать Литву. 3700 Киев, 4608 Первый раз такой большой доход лидера из Словакии город Зволен. 5019 евро Мейпл Канада. 9500 Киев. 9 600 снова Токио. Третий раз Японию мы упоминаем. 9 700 Мурманск Россия. И, наконец 13 тысяч. Это город Хамамацу. Тоже Япония. Обратите внимание, два раза Джакарта, два раза четыре раза Япония, очень приятно, что так растет наша география, плюс Словакия, Канада и Латвия, ну естественно Россия, Украина. Поздравляем партнера нашего из Токио, не, то неправильно написано, не из Токио, а мы видели, что это был город Хамаматсу, Япония, с доходом в 13 тысяч евро за прошлую неделю. И хотел вам снова показать вот эту табличку доходов, это я брал за последние полгода. Топ доходов за месяц, соответственно, с августа прошлого года, когда был 19 тысяч, потом дальше, вы видите, 9,11, 9, а В январе у нас был пик доходов 24 900 евро за одну неделю. Это я помню, что я был партнер из Токио. И в феврале у нас был наибольший доход за одну неделю 18 100 евро. Поздравляю с такими доходами и Обращаю ваше внимание, что вот, скорее всего, судя по тому, как у нас начался 2019 год, он будет, конечно, рекордным по доходам. И почему он будет рекордным? Потому что вы сами уже видите, мы вышли на такую финишную, финишную прямую в разработке нашего мессенджера. Вот на следующем слайде хотел вам еще раз показать вот те, основные, те основные события, которые будут у нас происходить. Первое, мы говорим о, о готовности мессенджера, мы говорим о том, что в апреле мае мы его увидим по полностью готовым функционалом, июнь, примерно до середины июля у нас идет на полное, полное изменение дизайна, я бы сказал, это даже не полное изменение, это, скажем так, улучшение дизайна, вы видели, мы приняли на работу вот с конца прошлого года, начала этого года, большую, большую такую компанию из дизайнеров и специалистов по маркетингу. Будут большие изменения, которые помогут просто удобнее пользоваться более нативно, то есть более... Более просто, всем более удобно пользоваться всеми функционалом мессенджера, начиная от чатов и кончая Market Space. Ну и вот сразу после завершения, вернее даже в ходе, потому что, в принципе, эта работа начнется еще с мая, это вот доработка, доведение до готовности второй части приложения. Вы знаете, это большая часть приложения, даже, даже больше, чем jam но уже на существующей базе. Это Market Space, это огромная возможность для продажи, для продажи любых товаров, для покупки любых товаров во всем мире, без ограничения, без границ, без языков. Вот. Ну и хотел сказать, что мы, конечно, готовим в нашем мессенджере ряд интересного функционала, сейчас прорабатываю, не хочу вам называть, чтобы это не расходилось сказать, по сети, но тем не менее мы должны иметь такие яркие конкурентные преимущества и наши специалисты сейчас готовят вот, к внедрению эти важные важные важный такой функционал, о котором мы вам конечно же мы вам конечно же расскажем. Ну а что касается, собственно говоря, предложений по дизайну, по изменению дизайна и так называемого user interface, то есть интерфейсу пользователя интерфейсу пользователя то мы покажем его на нашем событии на Маврике, тем самым самым-самым активным, самым целеустремленным нашим партнерам, которые поедут на эти корпоративные каникулы. Мы готовим специальные слайды специ... Все для показа. Ну и, конечно, эти люди заслужили того, чтобы первыми увидеть то как изменится значительно изменится, в лучшую сторону изменится наше с вами приложение, которое мы с вами так любим и так готовим к максимальному выходу на рынка, ну и потом, как это не грустно будет, но для дальнейшей его продажи. Дальше я хотел вам рассказать о том, что поможет вам, на этой неделе, сейчас пока вот предыдущий слайд. Да, вот этот слайд, вы знаете, сегодня у нас вот понедельник 4 марта, марта, поэтому завершающий сегодня день нашего промоушена, по которому э, можно получить до 60% второго пакета акций, акций компании Market Space. И с завтрашнего дня начинается. Также этот промоушен продолжается, но ну, как вы видите до сокращается немножко пакет, но 50% акций возможность получить, она останется до 18 марта. Это большое количество, и хотел, чтобы вы очень правильно понимали, что когда акции мессенджера завершатся, вы видите, сколько их осталось, дальше акции Market Space будут только покупаться. Кто-то может получить... Кто-то может э, иметь возможность, и многие это осуществляют, э, получить это в подарок. Поэтому используйте этот момент также, потому что он сейчас совпадает еще с одним промоушем. Мы стараемся этого не делать. Но вот две недели еще будет продолжаться э, совпадение вот этого промоушена по второму пакету акций с весенним промоушеном, когда... Паки, основные наши паки от Go, без Premium и Invest стоят на 10% меньше, в то время как и премии, и командное вознаграждение, и пакеты акций остаются за ту же цену, остаются без изменений. Вот это вот такое наши промоушены, я уверен, что они очень помогут нам, и мы на следующей неделе будем объявлять о новых рекордах партнеров из самых разных стран, которые вы достигнете. Так Больших вам успехов, друзья, на этой неделе, с наступающим международным женским днем, с которым вас, конечно, мы вас отдельно поздравим, я имею в виду наших женщин. Всего вам самого доброго. И слово сейчас для дальнейших дальнейшего проведения конференции. О кого-то вечер. У нас международный проект с очень большими расстояниями. Но я знаю, что эти расстояния стирают границы между нами, в том числе стирает наш любимый мессенджер Джемфоми. И то, что мы с вами объединились, даже несмотря на разницу в языках, часовые пояса и различные всякие другие между нами. Различия, повторюсь, да, это еще более привлекает все новых пользователей в наш проект, все новых людей, классных специалистов, профессионалов. И в итоге мы с вами развиваемся. Вы видите, что хорошо начали мы этот год. И я вам тоже покажу, что сегодня есть очень много поводов для радости и больших, праздничных поздравлений давайте начнем как всегда по традиции с первой квалификации silver мастер вы знаете что мы особое внимание уделяем именно этой квалификации потому что все начинается с первого шага любой самый большой длинный путь любая самая большая задача сегодня очень приятно поздравить большое количество сильвермастеров это ольга иванова из города березовский давайте я сначала россиян зачту ольга галкина из екатеринбурга людмила берсинева из города лесной сергей кричок из города ежкарала ежкарала активно развивается знаем что там команда готовится к событию Феруза кузьмина из, тоже из ёж Каралы Наталья Кузнецова, город Киров, Мавлиха Ергизова Мавлиха Ергизова из города Уфа, Ольга Чайникова из Ижевска, Татьяна Романова, дело Саха, Южно-Сахалинск, Тамара Байкова, опять Ижевск, Саулия Абдулина, Россия, Сауле город, укажите обязательно, Лидия Булахова, Усть-Ордынский, Руфина Патракова, Медведева, Александр Сымчат, Ак Довурак. Вот сколько у нас такая мощная команда российская на этой неделе двинулась вперед. Ну и хочется поздравить также развивающуюся группу Германии, город Падерборн, Людмила Рукагейбер сделала квалификацию сильвер мастер группа из алматы казахстан шоупан жумакулова радуется за шоупан ее спонсор сергей Колосовский мазырь город беларусь точно также радуются все представители команды беларусь потому что еще лидеры прибывают в их команду, это значит, мы ждем большого развития. Но ну, а вот смотрите, золотых мастеров тоже достаточно много, и сегодня Канада лидирует. Город Ричмонд Хилл, вот просто не знаю, не могу никак понять, почему не у всех такая надпись есть шикарная. Дополнительно две акции за скорость, наверное, просто не знают партнеры, когда они закрывают квалификации, что ударят подарки. Не забывайте им повторять, напоминать, кричать в ухо почаще, когда говорите им с добрым утром и настраивайте им календари, чтобы у них отстукивало сколько дней им осталось еще до того, чтобы потерять свои подарочные акции. Ведь это так просто закрыть квалификацию в срок. И так приятно получить подарки. Вот Ражин Дерсинг из Канады сегодня празднует, потому что у него есть две акции дополнительные за скорость. А вот мне подсказывает, что Германия тоже дополнительные акции взяла за скорость, но я почему-то не вижу здесь Германию ну, наверное, на какой-то другой квалификации. Молодцы, вот все-таки, наверное, считают деньги в Европе, в Канаде, в Америке, в Японии, а у нас в России пока еще нет. Сергей Каменев, Оренбург, Ольга Марышина, Екатеринбург, Алексей Александр Рулев, Москва, Людмила Весенина, Орлов, Андрей Монгуш, Кызыл, Дамырак, Иргит, Мугур, Аксы. Это тоже Россия. Елена Бельчукова, Ижеск. Наталья Петрова, Оричи. Людмила Смирнова, Ешка Ролы. Вот сколько много россиян опять. И Казахстан, Алматы. Поздравляет Сагым, Каратаеву. Чехия, город Прага приветствует на второй ступеньке Либузе Рузичкову. А вот Россия опять затесалась <coughs> не в свой строй. Хандыгайты, город, наверное, такой прекрасный, поднялся на ступеньку Золотого мастера. Ну и, конечно же, Индонезия. Опять Индонезия, мы все радуемся за Индонезию, потому что, ну вот смотрите, какая потрясающая страна, какое потрясающее развитие показывает последние дни. Мы не пропускаем ни одной квалификации без Индонезии, конференции вернее. Буди э, Ситиван, поздравляем вас и, конечно, желаем вам большого развития. Город Медан, Индонезия. И японская команда опять нам дает новых лидеров. Масуми Маринага. Мы радуемся за команду из Токио и за наших президентов Тома Шанжа, которые там помогают закрывать квалификации. Но это уже серьезная заявка на успех. Вы знаете, платиновые мастера, это очень круто. И, конечно... Когда здесь есть много партнеров, мы тоже все радуемся. И Расселя Хадисова, город Уфа, Россия, принимает поздравления сегодня от всей своей команды Уфы и верхних спонсоров. Нурия Камаледдинова, город Ишим... Ишибай. Ишимбай, э, тоже Россия, отлично, молодец. Э, Сдемка Хлавата, Прага, Чехия. Опять же, чешская команда э, вырывается вперед, и э, Япония, опять же, смотрите, двух партнеров-лидеров новых нам дала. Сачикота, Кахаши, Хамацу, и э, это город Хамацу, и Юнса Кагучи, Токио, Япония. Молодцы. Ну вот какая-то такая активность в последнее время хорошая, наметилась с Японии. А также я поздравляю еще двух партнеров из России. Алексей Князев, который не указал город, где он живет. А вот Саяна Сидип из Кызыла. Молодцы все. И, конечно, Платиновый мастер – это уже большие команды, которые следуют за вами. Остался всего один шаг до закрытия вашей карьеры в разделе мастеров. Даймонд Мастер. Сегодня четыре партнера, четыре лидера закрывают э, карьеру в разделе «Мастеров». Это большая победа, и «Даймонд Мастер» – это очень серьезная заявка на большой успех, э, в частности, конечно же, и финансовый успех, и лидерский успех, потому что э, это действительно очень хороший результат, э, говорящий о большой проделанной работе. Валерий Каменев, Оренбург. Поздравляем вас, Валерий. Савлиш Миндагазеева. Очень часто слышим эту фамилию в последнее время. Астрахань, Россия. Лаура, Мю... Мичузиени. Каунас, Литва. И вся литовская команда кричит ура. И, конечно же, спонсоры тоже. Ну и опять Индонезия. Это уже традиция. Смотрите. Даймонд мастер Рахаю-Дви-Мумпуни из города Муара-Тевих. Как здорово, что там у нас сегодня лидеры состоялись уже в таких крупных квалификациях. Ну и мы начнем знакомиться с теми, кто стал сегодня героями сегодняшнего, сегодняшней недели. Алексей Уваров поздравляет от всей души. Валерия Каменева с закрытием квалификации «Даймонд Мастер» и хочет поздравить своего друга и партнера с достижением верхнего статуса карьеры мастеров. Валерий, вспомни, как мы вместе начинали двигаться в направлении нашей мечты. А сегодня ты уже «Даймонд Мастер» и за твоими натруженными плечами солидный портфель акций «Фамильного капитала». Ты сделал это. Только сейчас ты по-настоящему начинаешь ходить в азарт этой самой увлекательной игры под названием «Джемфоми», в которой нет проигравших, в которой каждый находит для себя что-то ценное, находит именно свое сокровище, свой «Джемфоми». Я вместе с тобой радуюсь твоей победе и твоему азарту в покорении директорских ступеней. Зная тебя, я уверен, что это свершится очень скоро, ведь не зря гласит народная пословица «Кто ищет, тот всегда найдет». Успехов тебе, творческих сил и процветания вместе с любимым Джамфоми. Присоединяемся к поздравлениям и от всей души желаем Валерию как можно быстрее открыть двери директорской команды. Ольга Храмова поздравляет своего даймонд-мастера Савлиш Миндагазееву. Видите на фото, улыбающуюся Савлиш только закончилось городское событие в Астрахане и результат не заставил себя ждать. Сегодня в Астрахане родился даймонд-мастер. Сауле, дорогая, поздравляю тебя с этим серьезным статусом. Ты прошла все ступени мастеров, и теперь держишь курс команду директоров. У тебя прекрасная команда, твои лидеры – сильные личности, с которыми приятно вести бизнес. Все начиналось с четырех партнеров в городе, а вчера на презентации было 80 человек. Это ваш труд и ваша заслуга, дорогая моя команда. Сауле, я также поздравляю тебя с максимальным ККА-5. Молодец Теперь я спокойна и знаю, что ты получишь максимальную прибыль по своему активу. Желаю, чтобы каждый твой партнер стремительно поднимался по карьерной лестнице и показывал отличные результаты. Успехов и процветания тебе и всей твоей команде. Присоединяемся к поздравлениям Ольги от всей души. Желаем Савлиш как можно быстрее попасть в директорскую команду. Ну и вот она. Индонезийская наша героиня. На портретам написано «I love you me», Потому что без этого чувства ну, никак нельзя было бы так быстро закрыть квалификацию. Ее от всей души поздравляет спонсор Эдвин Сору, купанг. Рахай Дуи Мумпуни, первая команда, которая достигла статуса «Даймонд мастер». Несмотря на то, что мы живем в разных городах и провинциях, мы всегда на связи. И сегодня я очень рад тому, что в моей структуре появился еще один Diamond Master. Рахаю очень много трудится для достижения своей... Несмотря на то, что ее работа госслужащий занимает основную часть ее времени, она сумела построить свою структуру и достигнуть высокого статуса в Джимфоми, которого она... Мумпуни. Наверное, вот мы с вами так вот и имена изучаем, и географию, и скоро уже языки нужно будет изучать. Потому что это же так интересно. Мы шагаем вместе с Gem4Me по планете. От всей души поздравляю с этим, с этим достижением и желаю тебе как можно быстрее оказаться в директорской команде, продолжать также активно вести бизнес, чтобы как можно быстрее присоединиться к нам. Ну вот, отлично. Очень много поздравлений сейчас я вижу в чате от лидеров и членов по команде. Но это не все. Смотрите, сегодня у нас звездопад. Есть и директора тоже. И очень важно правильно начать свою работу в директорской команде. Владимир Соколов, город Новосибирск. У нас есть тоже такая хорошая лидерская единица в этом городе. Уверена, что будут большие результаты, и скоро Владимир тоже наштампует нам лидеров, подобных себе. Сергей Самсонов поздравляет со статусом «Сильвер» директор Владимира. И вот что он нам написал. «Ты один из первых партнеров поверил в нашу команду, в наш совет директоров и в наше великое будущее. Ты всегда был верен команде и нашей миссии. Сегодня твой триумф. Ты вошел в директорскую команду. Теперь и начнется самое интересное. Тебе ждут большие доходы и большие возможности. Желаю тебе по максимуму использовать весь свой колоссальный потенциал для стремительного восхождения по директорской лестнице. Уверен, что теперь ничто не станет препятствием на пути к твоей цели. А мы присоединяемся и тоже верим в то, что в ближайшее время Владимир будет представлять нам новых звезд своей команде и сам подниматься все выше. Ну, а вот это я не знаю даже, как мы с вами сейчас будем поздравлять этого лидера, потому что платиновый директор в Японии, в Токио, уже платиновый, смотрите, Йошо Митамура. И мы от всей души его, конечно же, поздравим вместе с его спонсорами, которые активно, отработали в Японии, продолжают там помогать закрывать квалификации, но это же такой пример, это же, я не знаю, это можно показывать всем, кто не верит в то, что даже если ты говоришь совершенно на другом языке и очень далеко находишься от совета директоров, можно добиваться самых больших высот в бизнесе. А ведь вот смотрите, я уверена, что в самое ближайшее время Йошоо распахнет дверь президентской команды и станет первым президентом Японии. Я просто уверена, что сейчас все у него будет гораздо быстрее, потому что аппетит во время еды, знаете, да? И Сергей Самсонов всегда говорит нам о том, что с середины квалификации все происходит гораздо быстрее. И это так. Томаш Зарнецкий, его верхний спонсор, вице-президент из Польши поздравляет и рассказывает нам о Йошу. Йошу Митамура ⁇ это человек, который с самого начала верил в проект Джанфоми и с огромной любовью и сегодня продвигает этот бизнес, достигая впечатляющих результатов. Это человек, который правильно строит отношения между партнерами, организовывает индивидуальные групповые встречи, на которых с помощью меня и Анжи все японские партнеры получают полную информацию о проекте и разбираются в технических деталях. Благодаря этому команда Японии самая активная. Эта команда самая активная в Японии. Мы поздравляем господина Митамуру с этим заслуженным статусом и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в Азии. А мы все от себя лично и, конечно же, желаем как можно быстрее открыть двери президентской команды и ждем господина Митамуру там. Вы будете вместе со мной радоваться и еще одной большой победе сейчас, потому что вот эта девушка, она достойна ну, нашего всеобщего рукоплескания и восхищения. Многие знают, насколько она любит проекты, насколько она открыта всегда для тех знаний, которыми обладает. На сложный период, который она переживала по здоровью, все-таки она смогла войти снова в свой ритм и начать продвигаться активно вперед. И, конечно, мы очень рады, Валечка, за то, что сегодня можем поздравить тебя с такой огромной победой. Даймон Ди... Директор, ты закрыла квалификацию в разделе директоров, последнюю ступеньку одолела. Ну и вот я думаю, что скоро очень много звезд разом, прямо хором зайдет в президентскую команду именно с Урала. Там какая-то у нас такая кузница есть под руководством Якова Когана. Дорогая Валентина, пишет он нам, Яков Абрамович очень любит своих лидеров и, конечно, радуется за них, как детей. за детей. «Поздравляю тебя с такой важной и непростой ступенью, Даймонд Директор. Знаю, что такие ступени карьеры даются только целеустремленным людям, которые знают, что им нужно, и уверенно двигаются к своей цели. Ты цельная натура, которую ни снег, ни ветер не отвернут от намеченной цели». Я знаю, что жизнь приготовила тебе много испытаний, которые ты прошла с достоинством, не останавливаясь и не падая. Быстро стала ее душой. Твою способность делиться опытом и знаниями очень быстро оценили многие партнеры. И у нас появилась своя дополнительная техподдержка, которая готова ответить на любой вопрос и в любое время. Вся наша команда знает, что в технической части нашего бизнеса ты очень сильна. Все партнеры тебя очень ценят и уважают. А я как спонсор и как мужчина хочу признаться в любви моей звездочке, которая ярко зажгла, стала дать. жизнь и это не все не все коллеги если бы это было все но вот казалось бы это такой звездопад обычный понедельник 4 марта такой звездопад но это не все у нас впереди еще куча поздравлений и самое главное что сегодня есть яркий пример человека, который поднялся в самую лучшую команду. Будьте добры, перелесните мне, пожалуйста, страничку. Ну и сейчас мы кричим все громко, уравно. Уфа, Уфимская команда, Канада, Новая Зеландия, там, я не знаю, все, кто любят Александра Потапова, все его верхние спонсоры. Раздается гром аплодисментов, крики «Ура!» И вообще все-все-все-все леди, которые неоднократно были с Сашей и на событиях, и на школах, и на каникулах, везде смогли познакомиться с ним. Вы знаете, как классно, вот в понедельник закрыть такую квалификацию Сильвер президент это просто ну, здорово начать так новую неделю с такой победы и это не, не самое главное вот сегодня такой удивительный двойной праздник у александра потому что у него сегодня день рождения и он себе сделал вот такой подарок. Серебряный президент взял и открыл гордо дверь в эту команду. Вот так мы себе подарки делаем нашей команде. Саша, лучшего подарка ты себе сделать не мог, уверена. Мы тебя от всей души поздравляем, мы тебя все очень любим. Но давайте мы прочитаем сначала поздравления спонсора, Людмилы Строчкова строчковой с Канада. Она пишет тебе, «Сегодня еще один замечательный и праздничный день в моей жизни. С огромной радостью поздравляю родного и дорогого мне человека Александра Потапова с завершением директорской карьеры и, я бы так сказала, гордым вхождением в президентскую команду. Вот это темп! Ведь только недавно... Мы поздравляли его с даймонд директор. Это вот как раз подтверждает слова Сергея Самсонова о том, что после директорских квалификаций прямо с середины платины начинается ускорение. Саша, ты набрал феноменальную скорость. Не замедляйся, вперед по карьерной лестнице на самую вершину президентского Олимпа. Особенно радует, что вместе с тобой растет и стремительно набирает обороты твоя команда. Растут по карьере твои лидеры, приходят в команду твои э, все новые интересные люди. Ты всеобщий любимец и надежная опора для своих партнеров. Я восхищаюсь твоей силой воли. Твоим стремлением к победе, твоей верой в Джимфуми, спокойно и уверенно, без громких слов и каких-либо сомнений, ты идешь к поставленной цели и увлекаешь за собой команды. Ты яркий пример настоящего предводителя, стойкого и упорного, ответственного и порядочного, преодолевающего все преграды на своем пути. За тобой хочется следовать. Очень рада быть твоим спонсором. И вместе строить наш замечательный бизнес. Горжусь тобой и радуюсь твоим достижениям. Пусть все твои... Нашу лидерскую команду. Я обожаю всех вас, друзья. И, может быть, кому-то это покажется скучным. Наше поздравление. Но лично мы все с вами считаем, что это самое главное в нашем бизнесе. Сергей Самсонов. Новая Зеландия. Конечно же, мы должны зачитать твое поздравление обязательно. Александр, как только я успеваю поздравить тебя с закрытием нового статуса и перевести дух, ты тут же закрываешь следующий. Это невероятно. От всей души поздравляю, радостно встречаю тебя в президентской команде. Твой жизненный путь, твоя карьера достойны мемуаров. Сколько предательства тебе пришлось пережить? Сколько раз приходилось начинать все сначала? Ты никогда не сдавался. Сегодня ты показал каждому новичку, каждому партнеру, каждому лидеру, что в Джамфоуми возможно все. Даже если все остановилось, даже если нужно начинать все с самого начала, это стоит того. Ведь именно здесь, в Джамфоуми, реализуются самые сокровенные мечты. Сегодня ты президент. Тебя ждет новый уровень доходов, возможностей и ответственности. Уверен, что это тебя только подстегнет к новому рывку. А твою команду ждет большое международное развитие. Александр, ты профессионал самого высокого уровня. Ты лидер легенда. Спасибо тебе за твой неоценимый вклад в развитие нашего Джемфомия. Ну и, конечно, в чате куча поздравлений. Все лидеры твоей команды, Саша, твои личные лидеры, которых ты вырастил, и лидеры из параллельных структур присоединяются к этим поздравлениям и очень рады тому, что ты это сделал, распахнул дверь президентской команды. И я так понимаю, что сегодня в президентской команде уже собрались легендарные звезды, которые действительно достойны, чтобы написать свои истории. Наверное, этим мы и займемся в ближайшее время. Ну, а я хочу познакомить вас по традиции с тем, что на этой неделе важного состоялось на полях наших событий на местах, где идет обычная работа ежедневная. И вот смотрите, Татьяна Нестрян из Хабаровска нам делает репортаж о городской бизнес-сессии, бизнес-день Джимфуми в Хабаровске. Хочется поделиться впечатлениями от этого события со всеми партнерами, потому что это событие новый формат современного бизнеса. Вопрос финансовой грамотности сейчас очень важен для нас. Настало время, когда до финишной черты остается совсем немного, и возникает вопрос, как грамотно заработать, сохранить, приумножить и распорядиться денежными средствами. На событие мы получили на него ответ. Узнали, как применять и использовать ускоритель бизнеса, как помочь новым партнерам запустить механизм достижения целей и с помощью маркетинга обеспечить хороший финансовый результат. Огромная благодарность Елене Петровне Охотниковой за своевременный посыл и работу, которую она провела с командой Дальневосточного округа. Спасибо за то, что смогла донести до каждого партнера важность активной работы в проекте и расставила акценты на тренды 2019 года. Партнеры получили гораздо больше знаний, чем ожидали, и приняли решение двигаться вперед в новом экономическом формате, потому что впереди еще много поставленных задач, для решения которых нужна сильная, сплоченная и финансово грамотная команда. Спасибо всем, кто принял участие и поставил для себя новые цели и задачи по продвижению «Джемфуми». Молодцы, хабаровчане и те, кто присоединился. Вы видите, какие счастливые лица. Мы с вами можем на фото лицезреть. И Марина Белякова тоже рада событию и говорит нам, что «Городской бизнес-день Хабаровский прошел мы отлично». Я так понимаю, что теперь ежемесячно такие бизнес-дни будут проводиться, наверное, да? За эти дни мы постарались быть максимально полезными. Мы постарались передать присутствующим в зале самое ценное и дорогое. Мы дали знания, мы дали фундаментальные основы и принципы, направленные на контроль и управление личными финансами, чтобы у людей появилось невероятное желание дружить с финансами и чтобы на всех этапах жизни у них всегда были деньги. Мы запустили мощный механизм нового качества жизни и нас услышали. А то, что услышали, прочувствовали. В ответ мы получили море благодарных слов и признательностей. Мы не грузили людей цифрами, мы не расписывали маркетинг, мы обсуждали, как защитить свою мечту и как сделать жизнь лучше. Не представляете, мы сегодня раздавали автографы. Это будет историческим фактом. Мы подписывались в блокнотах с логотипом Джемфуми и ручкой с брендовым знаком. Это незабываемое чувство. Желаем всем добра, счастья и успехов. Молодцы! Лидеры Хабаровска, мы гордимся вами. Ну, Всегда это очень радостно, когда настолько растет профессиональный уровень команды. Савлиш Миндагазеева тоже прислала нам репортаж о том, как прошло мероприятие в Астрахани. Для нас, астраханцев, большую радость доставляет приезд наших вышестоящих лидеров Ольги Хамовой и Владимира Березы. И вот с 1 по 3 марта они нас обрадовали очередным визитом. В первый день мы прослушали полезную обучающую школу, на второй день состоялась бизнес-конференция. Зал был полным, около 100 человек с большим вниманием слушали Ольгу Храму, которая очень профессионально изложила важнейшие новости компании по продвижению мессенджера GymFomme. Все партнеры в зале оживились, стали интересоваться своими активами, их доходностью, задавали много вопросов, получали исчерпывающие ответы. Во второй части конференции Владимир рассказывал нам очень важную информацию о MarketSpace четко, конкретно и доступно раскрыл важность этой темы. Благодарим вас, дорогие Ольга Владимир, за потрясающую энергетику и мастерство ведения бизнеса. Вы – звезды. Благодаря вашей колоссальной работе астраханцы заработали с новой силой, и это очень вдохновляет. Желаем всем партнерам достижения заветных целей в дружной семье «Джемфоми». Спасибо за репортаж. А мы двигаемся дальше. Зоя Самонова прислала нам э, отчет, я бы так сказала, э, из Екатеринбурга о э, том, как идет развитие Академии Путь к успеху. За два месяца 58 партнеров компании прошли обучение в Академии Путь к успеху. Цель обучения – поднять активность продвижения проекта Gem4Me, увеличить чеки благодаря системным действиям. Все, что мы делаем для того, чтобы достичь успеха, почти никто не видит. Наша подготовка всегда в тени достижений, но именно на ней он и строится. Тренируя эффективные навыки, мы увеличиваем шансы на успех. Ведь успешный человек – это результативный человек. Наша статистика в Академии. Марина Усова открыла офис Джимфуми в Новосибирске, и теперь весь сибирский регион познакомится с системой – Ольга Бакулина и Светлана Чистякова после Академии приехали в Красноярск и дали там первые уроки. Бондаренко Борис и Кирилловых Светлана привезли знания системы в Москву и регион. И уже во вторник поделятся ими с партнерами и запланируют работу региона. Евгений Чебодаев открыл офис в Абакане и запустил работу по системе. Малышева Татьяна открыла четыре офиса на Среднем Урале и ставит там работу, резко увеличив свой товар. В Екатеринбурге объединились ключевые партнеры, и товарооборот тоже пошел в рост. Многие партнеры воспользовались методикой проводить собрания акционеров в офисах, чтобы донести новости активным и неактивным акционерам. А после собрания идут оплаты пакетов и новые акционеры. «Академия. Путь к успеху» – это мощнейший механизм, настроенный на создание успешных партнеров. Проходя обучение – в Академии партнеры получают максимальный набор знаний и умений, которые гарантируют успешное будущее. Ждем вас с 12 по 16 марта. Ну, можно только лишь выразить огромную благодарность всем инициаторам Академии, всей семье дружной Самоновых пивовар а также Екатеринбургским лидерам, без поддержки которых и участия непосредственно в проекте, проект не смог бы набирать обороты и принести такую максимальную пользу. Это Вероника Кожухова, это Татьяна Могильникова и Валентина Архипова. А также, конечно же, Яков Абрамович Коган, который воспитал такую дружную команду. Если я кого-то еще не назвала, извините, пожалуйста, я знаю, что там очень много спикеров команды принимает все время участие в работе Академии. Татьяна Свинтицкая из Красноярска выражает огромную благодарность Ольге Бакулиной и Светлане Чистяковой, которые приехали после обучения в Академии в Красноярск запускать систему в городе красноярске в течение всей недели они с открытой душой делились своим опытом и знаниями построению успешного бизнеса и учили нас как уже сейчас начать зарабатывать серьезные деньги лидеры провели прекрасные школы консультации личные встречи с новыми партнерами на личном примере я увидела действие школы зои самоновой градусник желания когда глаза в глаза от сердца к сердцу искренние слова и желания помочь срабатывают на 100%. Спасибо, Зоя, за эту школу. Каждому человеку важно не только попасть в шикарный и легальный проект, а также важна команда единомышленников с амбициозными целями и жизненными принципами, принципами которые комфортно будет реализовать вместе. Ольга и Светлана, низкий поклон вам за профессионализм и преданность нашему проекту. Мы обсудили важные моменты, запланировали работу, были подписаны новые партнеры пошли оплаты. Неделя промчалась быстро и незаметно. Люблю и благодарю всех, кто причастен к нашему развитию движению к достижению наших целей. Молодцы все! Иногда просто так много писем, что не все зачитываются. Опять же напоминаю, что по вторникам Александр Потапов, новая звезда в команде вице-президентов, Татьяна Тарасова проводят работу традиционно каждый вторник по тому же адресу. В Санкт-Петербурге 9 марта проводятся встречи. И я так понимаю, что на постоянной основе Сергей Пономарев и Нусрата Руджев. Уже э, начали работу в Санкт-Петербурге. Академия успеха. Зоя Владимир Самонова, Антон Александр Пивовар, Вероника Кожухова. Первый этап обучения. Э, вторая группа сейчас уже 12-16 марта стартует. Третья группа 16-20 апреля. Не знаю, видимо, еще места есть. Э, стучитесь. Видите, что творится после Академии. И второй этап обучения для партнеров в статусе «Даймонд Мастер». 2-3 мая начнется, и стоимость обучения символическая, за неделю 100 евро. И, конечно же, пропустить такие мероприятия – это непростительно для всех, кто хотел бы быстро достигать своих целей. Ну вот, я рассказала вам о событиях, и уверена, что вы будете согласны со мной – Завершить нашу работу сегодняшнюю, как всегда, душевной работой, духовной работой, работой нашей души с вами, нашего сердца. Наш благотворительный фонд живет и развивается благодаря вам, дорогие партнеры. Благодаря вашим пожертвованиям, отчислениям, которые вы делаете, и просьба тех, кто еще не присоединился, рассказать им, как важно, когда вот в такой ситуации, которая случилась с Верой Васильевной Гожей, у нас есть возможность перевести тут же деньги. Здравствуйте, уважаемые партнеры Джемфомии. В нашей семье случилось большое горе. Умер мой сын Владимир после продолжительной болезни, онкология. Нам не удалось его спасти. Хочу обратиться ко всем партнерам с просьбой оказать мне помощь в погребении сына. Благодарю заранее. Знаете, когда человек переживает такое горе, как правило, он уже вот исчерпал все свои ресурсы и полностью в долгах находится. Я точно это знаю, потому что онкология это такое заболевание, которое у нас не лечат еще пока полностью бесплатно и вы знаете я еще мне пишут что и сын и муж вчера умер и муж не вынес господи и все это на бедную женщину ну нет слов вот единственное что можно сделать это прямо сейчас перевести деньги написать какие-то слова что мы рядом и что мы будем держать ее за локти под локти не знаю там своими сердцами своими чувствами своей любовью согревать чтобы держалась потому что мы настоящая команда и мы конечно же не оставим Верочку в беде а прямо сейчас вот, мы еще даже сбор не объявили потому что поступило все сегодня к нам Конечно, уже сегодня перевод будет отправлен из фонда, потому что у нас есть средства благодаря вашим переводам. А всем, кто хочет присоединиться к этой работе, отправляйте со словами, с поддержкой свои переводы, и никогда никто не останется без нашей любви и помощи. Вы знаете, когда я начала заниматься благотворительной деятельностью очень-очень давно, много лет назад, больше 10 лет уже назад, наверное, лет 15 назад, я уже даже не помню, не считаю, это было желание помочь одному маленькому ребенку, который заболел онкологией. Ему вот нужно было срочно покупать дорогие лекарства. И желание помочь было настолько сильно, что я не стала искать никаких контактов и связей, как только объявили по телефону то, что мальчик нуждается, по телевизору. Я собрала средства у своих друзей в совете директоров и повезла. Привезла, увидела сама лично маму, передала ей средства и вернулась. И, конечно же, у меня была надежда, что мальчик останется жив. Но на самом деле так не случилось. К сожалению, этот мальчишка очень умный, талантливый, не смогли его вылечить, потому что такая вот страшная болезнь. Но я зато потом посетила больницу и увидела других детишек, которые на тот момент, благодаря поддержке фонда, живы. И многие выздоровели. Это мне дало такую уверенность, такие силы душевные, что я пригласила заняться этой работой моих друзей, друзей по команде. И эти мои друзья точно так же решили просто собирать средства в своих городах, начать с себя в первую очередь, переводить ежемесячно средства в фонд. И когда с кем-то случается беда, не оставаться в стороне, рассказывать другим партнерам, рассказывать историю человека и просить его поддержать всем, чем только можно». И вот уже 15 лет, несмотря на бизнес и несмотря на занятость, мы этим занимаемся. И, может быть, именно поэтому многие какие-то самые сложнейшие вопросы, которые, ну, казалось бы, вообще там никак не связаны с душевностью, духовностью, они всегда решаются как будто сверху. Потому что мы никогда не объявляем никаких фамилий, мы никогда не хотим в ответ ничего для себя. Мы не хотим ни одной какой-то себе рекламы на этом. Мы просто хотим от всей души заниматься помощью и поддержкой тех, кому трудно. И я вас просто прошу присоединиться тем, кому хотелось бы, чтобы ваши средства точно пришли по адресу и точно попали тем людям, которых вы хотите поддержать. Вот это я вам железно гарантирую, потому что наши менеджеры прямо зайдут без всякого, вот, без каких-либо проблем после нашей конференции и сразу отправят этому человеку средства. А он их тут же получит, и даже если нет сил сегодня дожидаться там, обмена или вывода на карту, то этот человек и на карту тоже получит, потому как мы все сделаем для того, чтобы было быстро. И еще и вы туда отправите, потому что мы всегда указываем вам реквизиты. Именно поэтому я вас люблю очень сильно, вы самая лучшая команда в мире. И извините, что так долго задержали сегодня конференцию, больше, чем на час, но все таки я считаю, что это очень важно. И я верю в добро, уверяю вас, что миром правит любовь. И именно поэтому мы вместе, и мы делаем это, и наша любовь спасет и поддержит тех людей, кому так трудно сейчас, как вот, э, партнеру, о котором я вам рассказала. Еще раз, держитесь, наше соболезнование, а мы вас обязательно поддержим. Всего доброго, до новых встреч и, конечно же, самых больших побед и самых красивых, лучших лидеров в вашей городах, в вашей команде. Всего доброго.